Сейчас пересмотрим с вами целую кучку иностранных монет. Ну, не кучку, но часть. Когда иностранные монеты перебираешь, вот как вот здесь, ты не знаешь, какая это страна. То есть, если вот это понятно, что, да, то Драхма. Я, допустим, давно, давно знаю, что вот это... Э, давно знаю, что это Греция. Давно. Но бывают ситуации. Сейчас я вам покажу, какие бывают ситуации. То есть, вот вообще ничего. Даже не знаю, что вот это. Вот это что. Что это за монета? Какая страна? Арабский-то я не знаю. Может быть, а, кстати, арабские монеты, кстати, вот э, их так смотришь на, скорее всего, реверс. Реверс, да. А, их надо вот так переворачивать, сразу видишь правильно аверс. Да. Чтобы точно определить страну и год, я использую вот это приложение. По крайней мере, два приложения я использую. Вот оно у меня. Я что делаю? Я, во-первых, его фотографирую, монету, вот так я ее... Положил. Допустим, не видно, как, как сделать. Вот так я сделаю. Вот так раз. Монету положу. Чтобы вам было понятно мои действия. Я ее фотографирую. Это одна. Фотографирует вторую сторону. Он предлагает. Естественно, я переворачиваю. Фотографирую вторую сторону так, повторить съемку второй стороны, потому что у меня качество плохое, во все, и теперь нажимаю кнопку распознать, я нажал и смотрю давайте обратно вот оно грузится грузится да, оно не, могло, не смогло распознать вот это, из-за этого я не люблю приложение это, что оно иногда не распознает, это плохо так, оно не слушается меня, хорошо, ладно. Вот эта монета, к примеру. Вот, обратите тогда внимание на эту монету. И мы ее сейчас посмотрим. Какая страна и какой год. Какой-то год, сейчас посмотрим. Ну, берем сейчас второе приложение. Так, стоп, нет, оно мне не нравится. Вот Мактун приложение, второе берем раз. Фотографируем вот эту. Так, вот она, вот она. Фотографируем. Аккуратно, раз. Сфотографируем вторую сторону. Мы, естественно, переворачиваем. Перевернул, Нажимаю. так. И вот вторая сторона. Я даже не знаю, это, наверное, реверс. И нажимаем распознать монету. Вот. Так, ну в нашем случае вот нашло. Оно нашло Саудовская Аравия Один Кирш. С 57-58 год это идет один тип, потом второй тип, третий тип. Ну, уже хорошо. Значит, смотрим. Медноникелевая нет. У нас либо медно-никелевая. Ага, тут много типов. <свес> вот давайте. Сейчас вот это раз поищем. Так. Не знаю, кто это за человечек. Что за дядя, ладно? Угу. <свес> <свес> <свес> Сфотографируем. сфотографирую вторую сторону. И еще раз. Вот это для определения. Угу. Распознать монету нажимаю. Вот мы с вами две распознали. Ага, так, это Чили отлично все понятно с 2001 по 2017 год чеканки соответственно у меня чилийская монета чилийская монета какой год осталось найти 2001 отлично то есть самая ранняя биметаллическая отлично давайте найдем теперь на сайте мешок биметаллическую монету сколько она стоит Чили 2001 год Ой, Да, 2001 100. 100 песо Вот так Давайте искать 100 песо Чтобы узнать ее стоимость Песо 2001 Чили Вот так мы ищем Да, вот они вот они стоят 20 рублей 20 рублей, 30 рублей То есть вот их очень много 27 рублей мультилот разных годов я так понимаю ну, кто-то 100 рублей предлагает кто-то 80 да в хорошем сохране больше ну друзья вы поняли вы поняли в моей ситуации или в вашей ситуации если вам нужно это тоже радкий год Да, то есть уже понятно, что это Марокко Маленький обзор на, По поводу этого приложения Оно немножко помогает Не идеально, но, но хорошо Я так ставлю 4 балла по, по 5-балльной шкале Ладно Друзья, до следующих обзоров Счастливо